Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Китайский средний танк 10 уровня 121Б Карта, так, забыл карта Карта Берлин, точно Как я мог Игрок Эквинокс Нахуй 21Б вроде Танк-то розовый Неудачный выстрел, нет пробития т 62 танкует, ну... Хотел сказать, что второй раз не получится, но 121-й промахивается. Нетипичный бой, да? В нынешнем рандоме. Во, есть, 0-1. хотел сказать, прошло почти полторы минуты, счет 0-0, как тут же сливается первый светляк союзный, Т-100ЛТ... Здесь особо не в круто пострелять. но была возможность, но 121 не особо ее использовал. Одно пробитие есть. Дальше, дальше мимо. Вот, Praджета. Что пытался сделать с Praget? Как-то так. Сильно он слишком корпус выпячивал, чтобы чисто на гуслю развести. Успевает, успевает заныкаться, прям почувствовал, что его выцеливает, там уголочек такой торчал. Есть еще одно пробитие. Проджет уже больше половины прочности потерял благодаря 121-му. Счет пока что так и остается. Нет, не успел я эту фразу договорить, как лучше будет еще один союзник. И минус два противника, следом счет равный 2-2. По прочности тоже команды пока идут ноздря в ноздрю, но противника чуть-чуть поменьше. Счет 3-2, даже союзная команда выходит вперед, уже 4. 4-3, жарко там, наверное, в городе. Большинство, большинство игроков находится там. Ну, зачастую на этой карте так и происходит самые жаркие сражения в городе. но ну, здесь тоже игроки любят, конечно, поиграть, но здесь больше, да, там и ЛТ-шки, и СТ-шки. Тяжи в подавляющем большинстве всегда в город отправляется. че то походу, твпшка там закимарил. Я даже не успел, когда уже, 121-й, успел 4000 урона набить уже, 4400 как-то все так быстро здесь произошло Счет, счет пока что 5-4 уже, бац, 5-5, 5-6 Иногда событие очень быстро Развивается, 5-7 Ну что, еще, еще раз успеет Успел Ирон уже за 5 переваливает Вот прям по Т-62 как-то не везет. 121. Опять промахнулся. Что там, потом сам справится. Нет, в итоге. 121-й добирает еще и Т-62. ИБР пытался, пытался скрыться там, да? Но косяк его остановил. Батчат засел в канаве. Ну, на да, вот так вот тоже. Опасно с барабаном. Ступнем в барабане. Там 5-6 снарядов, я вообще не помню, но у меня этого танка нету. Там еще вон союзники помогают. Подчат успел сделать только один выстрел и безрезультатно. Ну, зато арта здесь. Нет-нет, а вон, на 138 урона есть, да еще плюс оглушение. Там Леопард подбирается к союзной арте и уничтожает. Счет 8-12. Остались втроем против семеры. Че-то там ЕВР союзный недоволен. Поэтому я, например, играю с отключенным чатом. Что... Попадается не особо, да? Ну не то, что, да, тут на эмоциях многие, конечно, просто пишут. Не сказать, что может там неадекватные какие-то. Просто, да, когда ты проигрываешь, сразу начинаешь искать причину. Союзники виноваты, то есть идут. Вон там это т 110 4 тоже пишут. Матерные нехорошие слова. Ну и когда мы получаем этот заряд негативных эмоций, ничего не поделаешь. Иногда даже лучшие из нас начинают сходить с ума. Готов, 110-й. Ну, здесь хотя бы, да, в этом бункере 121 защищен от чемоданов. Наверное, лучше никуда и не ехать, сколько у ТСТ-ЛТ. У тоже прочности там, если посмотреть, немного осталось. И Берби, что из-за кого-то там слили бой, из-за Проджета, из одного единственного танка бой не сливается. Не, ну бывает, конечно. Один танк тоже много иногда решает, да, если, к примеру, посмотреть на показатели, какие у нас в бою показывают игроки, которые вот, в бои смотрим. Один танк решает иногда, зачастую, исход боя. Есть прилет на 113. Всё, оба оба противника стоят на захвате. Ну как оба. Там Т100ЛТ и Леопард, скорее всего. Есть. Есть сбитие захвата. Леопард шотный. Второго противника засветить не удалось. Еще одно пробитие по Леопарду. У него осталось две единички. Ну вот как вот это вот происходит. Пришлось сделать еще один выстрел. Где захватчик, да? <смех> вот он тут сидел в кусте. Ну, хорошая маскировка, да? У игрока прокачанную дать экипаж там. Может еще и дай мас маск-сеть там установлена в виде модуля. Контуженный мехвод. Все, мехвода вылечили. Перебинтовали по-быстренькому. И снова в бой. Осталось самое сложное, пишет 121-й. Ну не то, что самое сложное, а самое нервное, когда ты понимаешь, что уже, да, вот, ну почти остается две арты. Вот, одна есть. Надо было, может, попытаться загуслить. Надеялся, наверное, 121 фугасом с одного выстрела забрать, но не получилось. Альфа, как, как говорится, не прошла. И чемодан на 370. Это повезло, что американская арта промахнулась, там всего 34 единички. Хотя там калибр будет здоров. Если бы попал, то все, уже бой бы был закончен. При этом 121-й уничтожил десятерых противников. Нанес почти 10 тысяч урона, но вот как раз, если он арту найдет, уничтожит урон будет за десятку. Ну там слегка, но. даже представить не могу. Как. Какие эмоции в такой момент испытываю игру? Ну, в принципе, могу, но прям вот в такую ситуацию <с pagar> не попадал. но ну, чтобы столько урона нанести, так, в принципе, тоже там бывало. так, да, Когда ты понимаешь, что вот чисто от тебя уже зависит, как закончится бой, вот тогда и, вот эти эмоции мы самые не испытываем. Волнительные. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.